Итак, если посмотреть на эту картинку, мы уже сделали маячки. То есть пирамидка готова для того, чтобы ее штукатурить по маячкам. Вот смотрите, я думаю, это понятно для любого мастера, для любого того человека, который хочет чему-то научиться. Вот смотрите, по ниточке все аккуратненько, ровненько. А... Саму вот пирамидку мы вот сделали, видите, с камушком наложили, наложили мал, мелких. И теперь как бы их штукатурим. И никуда они не денутся, будут стоять долго и очень долго. Поэтому вот такие дела. И на самом деле итоговая такая пирамидка получится вот как там, видите. Там наши ребята работают. Все, стройте из камня.